Приветствую всех любителей видеоигр Годувары. Мы продолжаем в любом случае идти типа по сюжетной линии. Все, что вы видели, получается, до этой серии должно было быть, по крайней мере, что-то вне сюжетки и так далее и тому подобное. Я решил проходить все-таки сейчас сюжетную линию. Ну, я уже достаточно прокачанный. Все, что не прокачано, естественно, блять, ну, будет получаться другими путями, не понял. А почему здесь нет прохода? А, он же упал, да, все вспомнил. Упал же этот камешек, мы его вставили сюда. Это тюр? У тюра тоже были секреты, по своим причинам. Он ага. хотел защитить людей. Ни к чему болтать нельзя. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Вот, это верное решение. Очень верно. На самом деле все... Ух ты. Почему эта дверь тяжелая? Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхем, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, а никуда не уходить, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Не-не-не, нихуя нельзя. Ты что, колесо облизал? Я не шучу, сблюю сейчас. Блять. Мы обсуждали. Семейное дело. О! А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Так, так, так. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай... Ух, поезди что-то не так. уже. Вот как... Да, надоело уже слушать про мелкие беды, мелких смерт. О, блядь. Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Вот это, конечно, сейчас Некрасиво он поступит Поступает Потому что, смотрите, стоило ему узнать Что он в целом Как бог, стал вести себя Неправильно Уже, как минимум Это как минимум Каким делом-то? А, наверное, вот. у меня еще есть силы. Видите, все, у меня, наверное, есть Когда тебе что-нибудь понадобится Но в целом есть Естественно, Новора зазлил. Но мы с этими долго разбираться не будем. И с этим, пожалуй, тоже. Ой, нашли, на кого нападали. Ну, честно. Ой, а тут зачем? Ну, оборотень, ладно. Как очень просто так, я смогу на тебе покататься? Успею. Успею. Так, где этот оборотень? Так, теперь можно еще и... Главное, не добить до того, как оборотень Я был близкий. А оборотень иди, папочка. Разозлиться он хотел. Блин. Сын очень сильно изменился. Очень сильно. У меня это начинает, на самом деле, не просто напрягать. А, зазнается слишком сильно. Во-первых, считает себя бессмертным. Это уже, ну, не есть хорошо, да, как бы смертный. Почему смерть с ним так грубо Не надоело на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Вот, началось. Теперь все зазнаются. Так, смотрите, здесь есть вот этот вот реликт душ. Реликт душ. Сейчас здесь появится какой-нибудь шлепки. Я так и думал, блядь. Мне это просто пакетик сюда надо. Я не хочу разбираться там с брони. Там как-то и можно продевать это дротит. Мне лишь падло, Проще подключить способность. Я не помню. Я, скорее всего, не разбирался, потому что ворота были бы открыты здесь, если Может честно. Я ее Нет. Нет. Мы почти дошли. Я же да но ну, Ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучшей богиней, и ты будешь говорить о ней с уважением. Вот. Ну, ладно. Неси ее сам. С Сука. Блять, у меня начинает бесить. Ладно, до этого он меня бесил тем, что он типа постоянно ной, Но теперь это уже чересчур. Так, если это, короче, проход к этим самым, как к Валькириям, то мы потом к нему вернемся. Так, сокрытый черток Одина. Просто реально, если это битва с богиней... Ой, с богиней. С этой самой С Валькирией, то я сейчас не очень готов С ними сражаться, ведь я пошел по сюжету Ну тут есть топ-квест, но вы должны были увидеть Я там хотя бы, ну хотя бы одну вы должны были увидеть биту с э, Валькирией И там не Валькирия Удивительно Там, нет, Валькирия Я бы с ней сразился, но не в этот Или в этот раз Ладно, у нас карта открыта в целом. Ладно, награды я тоже забирать не буду. Это Валькирия. Я открыл чисто проход. Телепорт. Чтобы потом к ней вернуться. Еще раз повторяю. У нас сюжетка. Об этой серии исключительно сюжет. Ну, может быть, как, какая-то еще мелочь. Но. К ней я потом вернусь. Так что оставлю свой топор здесь. За ним я потом вернусь. Надо сражаться чисто, блядь, мужскими мужским оружием будет. какой же он, блядь, охуенный с этим оружием. А ведь это оружие, в принципе.. Уничтожитель богов. По-другому я его никак не могу назвать. С этими цепями, которые он стащил и решил сохранить как память. Бля, я вообще не ожидал их увидеть, если честно, в этой части. Бля, вообще не ожидал их увидеть. Это был для меня просто нонсенс. Так, телепорт мы открыли, теперь нужно еще вот эту дрянь открыть. Все докидывают, думают, бля, почему-то не убил эту Валькирию. А вот потому что, Потому что мы ничего не готовы. Надо быть готовым к битве. Так, ладно. Ты что там, блядь? застрял, что ли? Бля, ты реально долго возвращался, если бы я прошел бы полсюжетки до того, как это самое забрать. Стоп. Не вкурил я что-то. А где эта хрень душина? Смотрите, смотрите, у дерева просто стоит, блядь. Кайфует нахуй. Блядь, я бы его разъебал. Ну честно, ну по факту. Я бы ему пиздючу планил бы. Это что совсем охреневает, я надеюсь. Так, вот еще одна. Хорошо, я должен ее притащить сюда. Но откуда? М Блять, где ты здесь просто эту хрень Эту хрень здесь не воткнешь Нигде Нашел Сучи, ты потряс. Так, ладно, я помню А я переключиться не могу, да? Ну, конечно, а, не могу а я что-то затупил конкретно. Я должен успеть? Не успел, а жаль. Я просто затупил и забыл забрать топор. Так, еще чуть ближе. Ха! ебал Будет он мне еще мозга делать. Отлично. Побежали. Ну, двери нам хватит, равно Да ты куда кидаешься? Эй! Это косой. Ну, по крайней мере, такие хранилища, скорее всего, хранят именно, да, способности для них. Так, покажи, пожалуйста. Ага, это очередной. Выглядит, Подождите, просто здесь урон, троечка. Может быть, пятерочка. Два раза можно улучшить. Но взрыв Гефеста. Бля, выглядит охуенно. Плюс оглушение. А но восстанавливается настолько же по времени. Ладно, пока подумаем. Пока время подумать есть. Идем дальше. Опаньки. Интересно. Почему я не забрал эту награду? 500 серебра отсюда. Блять, это ворона летает. Ну, может быть, это и обычная ворона. Но обычно нет. Пусть они и как. Ну, ладно, хуй с тобой. О, я помню, как мы здесь уже ходили. Конечно, блядь. Бля, еще враги специально слабоватенькие, чтобы сын еще больше чувствовал, блядь, такие нахуй боги, блядь. Сильные дохуя. Я и сами сам с ними справляюсь. Причем вообще охуенно. Ух Оху, ты, так, подождите, а они... А, я не помню, ничего вот эти взрывают? Ну, такое количество врагов дают только из-за того, что у меня эти цепи. Ну, охренеть, он теперь их подбрасывает мне плохо. Взрывайся, вот. Все больше и больше показывает, насколько сын... Вообще. Они могут нас отравить, а их атаки в прыжке особенно опасны. было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытные, а его цели хватит уже про Одина и его семейство. Ебать он меня реально бесит. Вот разбирайся с ними сам, блядь. Это что было? Это типа... Бля, я ху я мог вообще по-другому пойти в целом сюда, но... блять, я от него все больше и больше разочаровываюсь, если честно, в сыне. Только из-за этого. У меня давно такого не было. То есть сначала он мне начал нравиться даже. То есть его можно понять, там он слабенький, рожден там так-то-так-то, блядь, при таких-то условиях. У него там ни, ни сахар, короче, ни жизнь, ни сахар, блядь. Короче, я в ва... ахуе. О, долетели, отлично. Ну, конечно, блядь. Давай еще пол моста нам сломаем. Конечно. Тоже <смех> блядь. О, <попал. смех> Ебать, он ну, ублюдок, блядь. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добр. И Фрея. Кто злой, так это ас. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны Мы знаем, кто мы и можем их всех победить Но не всех Еще не всех Валеный магний нас одолеть не смог Они не лучше нас И еще пожалеют, что с нами связались Надеюсь, когда-нибудь Надеюсь, в этой части Сынок О Да ладно, взял топор, чтобы раскопать Стоп Круто Была серия, где я специально Искал сокровища Ну, потому что я их не нашел до этого Ну, потому что они были достаточно Хорошо спрятаны Бля, для превьюшки вообще охуенно Сейчас, сейчас, сейчас Если ничего не произойдет, это будет превьюшка Во, вообще охуенно А где-то тут еще наш дом, да, видно? Вон там В самой жопе М самой жопе там в лесу, если что. Ладно, продолжаем наш поход. Короче, надеюсь, что сынок получит по заслугам и перестанет выкабениваться. Ну, это, это ненормально, нихера. Ну, честно, по факту. А если, кстати, это последняя серия, ну, это вообще, капец, это будет печалька. О. Так ты же был побежден. То, что ты а, -а, а. Родной отец меня И покарал, да? И слова меня обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Эх, ты ублюдок! Бля, дай ему леща, пожалуйста. Нет, он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Лещай ему, да? Но мы боги. И он бог. И можем делать все, что захотим. Да ладно, он оленя не мог убить. А тут уже человека готов убить. перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мама Дай ему леща Ты убил вопреки моему запрету Вышел из себя Блядь, лица Я не видно Ёбаный рот, убивать. ебучая Я броня Я научил тебя выживать Во, Спасибо большое Мой боги, мальчик. Камера, спасибо тебе враги. Теперь отныне до конца времен Ты отмечен Я учу тебя убивать, да но чтобы защищаться, и никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство Бога приводит к последствиям. Каким? Откуда ты знаешь? Откуда, Откуда ты он знаешь? знает, блядь? Язык свой, прикуси, щенок. Как скажешь? Он стольких богов поубивал. Тебе просто неведомо. Молчи, блядь, в тряпочку, нахуй. Пошли дальше. Так, а -а -а, там мы были, там мы были. Ну то, блядь, на кукан насажу на такой, что, блядь, вопросов не будет. Так, я не понял, кстати, если я здесь был. А, стреляй по этим ублюдкам. Хочу с ним так разобраться вот сейчас. Но они слишком каким-то простыми противниками стали. Ну, это может быть сделано реально для того, чтобы показать, ну, что они реально стали прям сильны. так. И раз вот если это так. то бля. То к печалькам это обидненько немножко. Опа! Что за дверь? А, я понял, я понял. Да, да, да, да. Открывай обратно, пожалуйста. Нам тут делать нечего. Блин, он такой маленький, а уже такой охуевший. Думай, головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться. Я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет отлично на самом деле очень хорошее решение заставить сына ничего не делать но и если он вмешается то надеюсь он получит отцовского леща потому что я со всеми ними справиться и сам смогу без мелкого пизденыша о подожди ты что, охренел что ли малой блядь. ты что себе позволяешь нахуй А этому он так победить не может Я хуе Даже опыта всего 40 дают Это уже просто ничто О, новый совет, давайте посмотрим Если парировать его так, он раскроется и пропустит ответный удар Спасибо, очень полезно Так, а мы вернулись в начало, хорошо О, этот сундук я еще не открыл Найдите путь наверх. Эээ, стрелки переключи. Подождите, ребят, я потом с вами сражусь. О, наконец-то. <coughs> Без света здесь неудобно, поэтому пусть горит. Найдите путь наверх. Сначала надо как бы сами разобраться. Но они достаточно мощные Поэтому ничего страшного ну, не Стреляй, блядь, алё Ты чё не стреляешь? ты зачем ему блядь, на шею залез Стреляй, я сказал Блядь, не ребенок, а не проблема. А, ты это мне? Я думал тебе не понравился мой тон Блять, как же Как же он меня пишет блядь В ну, лучшем случай Да стой, ты ж горишь, или как ты должна гореть? Ладно, давай внизу. Во, вот так. А теперь наверху где-то была. Вот здесь. Да? Еще три. Третья где-то должна быть. Так. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, но это пятая тайная комната из семей. Так, открытая область. Спасибо, сокрытый чертог Одина. Да, я с ними не иду сражаться по той простой причине, что как минимум посмотрим ну по времени, сколько я успею пройти сюжет. Я что, запишу еще отдельную серию? Ничего страшного. Игра, по крайней мере, интересна. И мне нравится. Это как киберпанк, который проходил в целом 200 часов, но... В ней были минусы. Да. Это тоже Валькирия. О -о -о. Так, подождите. Если это чаша... Нет, это не чаша. Мы ничего брать не будем. Это серебро. Я понял, почему его дали. Потому что здесь нету спуска ниже. Наверное. Мы сейчас не пойдем к Валькирии. Мы соберем награду. И съебем отсюда. А все сундуки, награды, все попозже. Все попозже. В целом, в целом, я, конечно, весьма разочарован. В сыне, как минимум. Ну и в его поступках, в его словах, его действиях. Эх, надеюсь, что-то произойдет, почему он перестанет так делать. Иначе будет прям вообще жесть. Какой блюд, ну нахуй. ладно. Не люблю. Паропомпу, по-моему, это другой подъем. я трогать не стал. Тут я все посмотрел. Тут я был, ну давайте подымемся, Найдите другой подъем. Как все просто, если честно. Меня это прям удручает немножко. Так, я на всякий случай перепроверил. Боялся, что я это самое звук забыл включить. Такое тоже было возможно Так, продолжайте путь к вершине Ну, если это будет концовка Ну, значит, это будет концовка Если нет, нет Я, кстати, оружие не могу переключить Как учиться, если ты не учишь? Ты не внемлишь моим уроком Я делала все, что ты говорил, А взамен ты лишь правду Откуда у тебя эти клинки? С клинками. Греции? Ты говорил об убийстве Бога Ты убил Бога этими клинками? Ох, я тебе ничем не обязан, но даже ты, если Мил, ты мой сын. Ты думаешь, я тебя я слышу? Я тебя слышу, но это не тема для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Вот. Э, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А -а -а. Поздравляю. Даже Мимир обиделся на него. Посмотрите, блять, хочу на лицо Мимира посмотреть. Покажите мне лицо Мимира, блядь. Вот, посмотрите просто, какой он расстроенный. М -м -м. Блядь, ладно, давайте хоть к сыну повернемся. А то это прям со всеми. <гас> какая красота тоже, бля, вы посмотрите, охуенно выглядит. Опа, это ветви трева. или еще какого дерева. Я <гас> <гас> Ну, с одним-то он справится. Хорошо. И то это все, на что ты способен. Я бы посмотрел, как ты с Богом сражаешься. Если ты все. Спасибо большое. Ну, за подсказку. У меня же есть теперь сын, он же теперь со всеми справится. Вот подымись, блядь. Будут они еще, блядь, мне мозги кипать. Так, эту подорви, вот эту подорви. Так, а зачем я их подрываю? Так, вот это еще пока непонятно, зачем подрываю. Ой. Ты будешь стрелять, Солина, нет, Солина, блядь? Он вообще не туда стреляет. Братья, Рене. берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. правда? Ну, Но... и как все было? Ну, я бы сказал весьма просто, если честно. Так, малой, иди-ка сюда. Иди-ка выполни-ка мое поручение, мое шестерка. Ну, а хуй у меня заебывает, блядь. Цепь не опусти быстро. Молодец. Так и надо. Так, что у нас здесь написано? Иди, читай, блядь. Бегом нахуй. Брещи, блядь, ножками передвигай. Теперь я буду с тобой хуево общаться. Не отец, так я. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно, мы убили всех, кого встретили в этих горах. Не всех еще один дракон остался. Например, он... Какой-то он бесполезный. Какой-то он правда бесполезный, конечно. Ну ладно, давайте, раз уж как бы в честь традиции, уже поднимемся ему на катаемся. Ну и добьем его. Ой, подожди, я пока еще не тебе покатаюсь, можно? бля да пацаны, да куда вы отходите -то? Зачем отходить? Я что, зря на нем катаюсь, что ли? А ведь сам бы он его не победил. Ну как он его сам победил? Никак, блядь. Ой, сын, а ты будешь сегодня стрелять делами или нет? Бля, даже стрелять-то меньше, блядь. Я ему приказываю стрелять на кнопку жму, блядь, страдаю, стараюсь. А оно никуда. Сука, начинает меня раздражать. О, блять, а вот это уже интересные ворота. Так, Ладно, что это нам позволит? Ну это ладно. Хорошо. Так. Я сюда подвел цепь. Но для чего? Че так... А, это камень жизни. Блять. Спускаться по нему не хочешь, окей. Да, блядь. Допустим. Хорошо, это очередная, это самая. О, сундук. О! Так, подождите, а зачем нам так близко та штука, если я за 10 секунд не успею, в любом случае? Как бы вообще никак. Знаете что, блядь, ебучий случай. Да я все стены, блядь, облазил. Я охуею. Блядь, я просто вахуй, честно. Просто взять, блядь, ее и поднять, нахуй. Вот так вот, блядь. А потом прийти, блядь. Да брось ты ее, блядь. Алена. Как тебя бросить-то? Я оттуда цепью тут дотянусь. Отлично, дотягиваюсь. Я в шоке, я даже, блядь, знаете, знаете, как я понял, что ее можно поднять? Я подумал, блядь, а белый же камень можно найти? а может ее тоже можно. Подхожу, поднять не могу, думаю, блядь, пожалуйста, скажите, что я просто не могу ее поднять из-за того, что у нее вот эти души. Блядь, и вправду, то есть в первый раз я ее реально не мог поднять из-за того, что в ней эти души, и до меня сразу не дошло. Я Оказывается, все так просто. Я уже начал все стены облазивать, чтобы вы понимаете. Все стены. Я уже вот тут вот все, блядь, сам до головы обошел. Ну ладно, хоть сундук... Но этот сундук считается весьма редким. По крайней мере, по редкости. То есть, что, кто-то мог реально не догадаться? Я в шоке. Сколько я потратил еще времени? Да еще бы дохуя времени бы я потратил. Я, может быть, даже вырежу момент до паузы. Это будет вообще прям самое то. Главное, не забыть. Хотя мне, возможно, он будет лень, поэтому, да. Поэтому вам придется видеть все как есть. Там жух, жух, и все такое. Только не говори, что это карта. Смотри. Секретная. Эх. Ебать он вздыхает уже каждый раз. Я хуею. Блять, еле идет. Давай быстрее ножками ширю сука. Сейчас такой, я не буду это читать. Тогда вообще леща получат, блядь. О, последняя карта сокровищ. Прикиньте. Последняя, реально крайняя. А, Валькирии будут охотиться за мной до последнего мига. Я спрячу то, что нужно. прям у них под носом. М -м -м. Это последняя, кажется, короче, Всего 12, чтобы вы понимали. Всего 12. Если, не знаю, как бы это сделать. Не знаю, последняя ли это серия или нет. М -м. Сюда! Пошли! Нихуя себе, он еще меня и гонит, блядь. Кого, блядь? Ебать ты ебла. Может быть, ты будешь сам с ним сражаться тогда, блядь? Умник, нахуй. Ну-ка дай ему пизды, блядь. Ой, блядь. А мне еще с ним сражаться. Злови, блядь, блядь камешек. Злови второй, блядь. О. Да-да-да, я отхожу, отхожу. Давай еще разочек. Плюп, плюп, плюп, плюп. Даже его добивать не хочу, так убью. Батя-сын вообще бесстрашный стал. Ты, по-моему, тоже вообще ничему не учишься. А, повышение сопротивления холоду, спасибо. А можно такое же, только сопротивление огню. Ага. Хотел сказать, нам не сюда, нам, ну, по факту, сюда. Все, все, все, все. А, еще, еще, еще. Вот так, да. Так, он сказал, он спят, что это у нас поднос. Прикиньте, вот если бы я сейчас не был бы такой прокачан, мне с ними могло быть сложно. Ну, то есть я же проходил до и там. А, эти самые, всякую херню. Стоп! Если нам не туда, то пойдем сюда. Не знаю, что я здесь найду А, понятно, сундук, я понял Ну, они для меня Отчасти бесполезные, если честно Уже как бы, сами по себе О, понятно Броня для бедер, бесполезная Я просто уже купил Как вы можете заметить, другую броню Для бедер Так, я понял Я просто открываю сундуки, потому что это как минимум нужно Ну Я как бы ачивки собираю, все такое а, вы же не видите точно. Открывайся. Как-то так. Так, сталь. Дайте, она разломает мастерскую, что ли? А ч ⁇ она такая старая стоит? Ладно, идем дальше. Времени у нас не так много на все про все. О, красота. Ой, Эф, иди читай, блядь. Не важно, блядь. Как это не важно? Иди читай, блядь. Не важно, нахуй. Да ладно, даже вообще ничего не сказал. Вот и все. Асгард стал неприступным. Все входы и выходы, кроме тех, что во власти Одина закрыты наглухо, нам не грозит ни чума мертвецов, ни агрессия ванов. Извините. А, известие об этом должно достигнуть ушей благородного Тора. Ибо уже скоро ему предстоит сыграть свою роль в плане все отца. О! О, это еще одна чаша, последняя? Чего ты поднял-то? А, да, все, все артефакты собраны. Красота. Люблю выполнять все на 100%. Я еще, кстати, не везде, оказывается, артефакт нашел, поэтому... Слышу что-то что-то кует если он опять раскроет свой злоебучий язык я надеюсь он ему все-таки надается бля я все я все ходя теперь все жду когда он ему надает леща если честно Блять, давать броню фиолетовую она уже не актуальна. немножко о привет Ммм, mm, понятно, это все, что ты скажешь, да, я понял. Теперь без каких-либо рассказов и так далее. Червоточенко, mm, червоточенка. Вершина. Привет, червоточенко. <связывая> Мне похуй, кто тут. Давай, сразись. Опа, вот это уже посерьезнее. Ну-ка, бля. Бля, а куда тот-то дел? Подождите, я ничего не вижу. Давайте отойдем в сторону. Так, достань обратно, пожалуйста. Ух ты, блядь. С двух сторон меня хотят накрыть, да? Ну тут что было, блядь? Ебать он меня подзаморозил неплохо. Блять, стрелять гусь не него лучше, не только мне кажется прям уже бесполезно нет, что -то, что -то. Забираем то, что есть внутри. В хель, Сука. Бесит меня нахуй. Так, что у нас тут? А, 13 из 18 червоточен. А, что это у нас там? Отлично. Вы можете читать надписи на языке мира Нильфхейм. Вы можете попасть в мир Нельхейма из комнаты перехода. Это очень хорошая вещь. Так, топор возьми, пожалуйста, опять. О, хорошо. Так, я не знаю. Понятно, я это. Взорвал просто так, да, сейчас? Ой, блядь, и загорелся. Стоп, что? Я сюда шел чисто за хилкой, блядь? ба, Понял, принял. А, ну, кстати, ладно. Хилка мне, в принципе, пригодилась. Вс, не одна атака. Не Бля, бросить бы его, если честно. но ну, если он прям совсем охуеет. Выкинуть с скалы искать, ну, ебать, сам доберешься. Ну он же типа бесмертен, то хуя. Бля, спорим, сейчас будет битва с боссом. Отвеча, бля, бля буду зуб даю. Ладно, не зуб, зуб мне жалко. Ну, хватит, но, бля, да. буду. Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Даже он уже это понял. Бля, ну мне кажется, сейчас будет прям битва-битва. Давайте сначала сюда заглянем. Я не знаю, что это за проход, если честно. Хочу сюда заглянуть. Бля, слишком много хилок. Слишком. Прям, прям, ну, слишком дохуя. Откроешь дверь? Может, здесь телепорт просто есть. Ну, так проще. Ну, или какой-нибудь быстрый спуск. А. Блядь. А, ладно, напугал. Я, правда, не знаю, куда я спускаюсь, если честно. меня это напрягает. Не телеп... А, это и вправду быстрый спуск. Нихуя себе. Обратно. Ну это прям, ну по факту. Быстрый спуск. Я уж уже понадеялся, что там какие-то, я не знаю, там... Тёмнота, там комната. Чертоги Одина. Кстати, как я понимаю, в целом в чертогах... А, так мы уже здесь были. Все, я вспомнил Просто мы на этот раз как-то по-другому пошли, если честно Мне даже как-то не по себе от этого И вот сейчас Наверху 100% будет битва С каким-нибудь боссом, блять Потому что дали слишком много хилок Плюс все противники Какие-то, блять, вообще не живые Плюс здесь еще одна хилка, что меня опять же Таки напрягает, ее в прошлый раз Почти не было на месте. И битва с боссом Мальчик руну. Рисуй бля. Дай ему эту, эту хуйню. Рисуй. А кровью? Да ладно. По ней Ебать, ублюдок! Ебать, мразь, на. Я хуею. Честно, я в шоке. Да ладно, я уже ты на отколы сделал. Где еще? Ага. Ого. Йотунхил. Вот и он. Так. Сейчас прилетает у ⁇ да? однажды... Я же говорю, прям приходит у ⁇ бок да? и все ломает. Скучал? Ух ты ж ебать насадил. <свят> Нет, я тоже, я его! Серьезно? Как же это больно? Бля. Я в принципе не удивлен, что мы опять Фальдер, сражаемся. А ему нужен был сынок. Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Мозгом? Да ты прикалываешься! Блять, он мозг сломал! Ебаный думаю. Ты сломал врата! Как попасть в едокей? Не похую, честно. Ах ты, тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Дай ему лишь Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! Ах ты шублюда. А Нет я да. думал, что у меня семья хреновая. Собственного отца выстрелил, Я хуею. Твой отец прав. Как-то ты ну совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Пизда, тебе ушлепище, бля ебать он на драконе никуяся а вот и третий дракон если честно ты думал ты от меня и так просто избавишься никогда братишка так а можно будет чем нажимать там ну там удар типа издатель Ну вот чё, прихуячок к дракону Типа, да, и вправду, прикиньте Так, на Д Блять Да я жму Влево Вправо Пизда, где, блять ух, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Нахуй, пошел от меня, ебать а я нажал клониться Ай, ай, ай, ай Давай, сейчас О, блядь, не, не это самое Пизда, тебя ублюдок. Сам сдохнешь Ой, парируем И опа, пизда Будет меня еще держать здесь, блядь Да нет, ты какой-то сверху вообще какой-то бесполезный, если честно Ну с меня Бля, давай прям на драконе вот, блядь Да ты заебал Моя очередь тебя пиздит. О! Бля, ну да у меня ударчики посерьезнее будут. Ну так, по факту. Блядь, мы уже, кстати, час охуячим. Сбрось его нахуй, дракон. Да душить его бесполезно. Ой, блядь, у меня почти сбросили. Ой, ой, блок, блок. Нельзя никак. Да стой, да уклонись ты как-нибудь. хе об дракона. Пошел нахуй. Ой, да еще и засмеялся, блядь. Нихуя себе. Нет, сын просто... Ух ты, блядь, нихуя себе. Вот этого я сейчас сам не ожидал. А, клинки-то хорошие, блядь, режут без остановки. Ладно, по по это полезно. у Даже так. а по по по по по по Давай-давай-давай, беги-беги-беги. Бля, с кат-сцены переходить резко, блядь, сюда, меня это забавляет. Ну, то есть сейчас, в принципе, частично кат-сцена, да, идет? Ну, то есть я ничего не делаю. Сейчас он двери, блядь, ну нет, тут мне тут мост Эй, я задал Да мы не ебем. этот мост откроется вся мощь асгарда сразу обрушится на тебя все кончено да ну. мальчишка Послушай меня! Я помогу! Ок, отступи, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Закрыл, да, брата? Двинодело! Да, другие врата открыл. Слышать? Так, и где мы теперь? Воу, а так я еще ни разу не попадал в этот мир. А, я понял, как он от него избавится. Кажется, я понял, его Мусуль... Мусуль... Хейма откинет. Да, это врата Мусульпхейма. О, блядь, это было больно. Где сын? Сын? Я тут. Отлично. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Вот это сейчас было все верно. Ну правда, он слишком превознес себя. Я понимаю, если бы он был бы в целом, как Кратос, да, там, с ним так случилось, как бы, ну сама ситуация подвела. Это хель? Не просто хель. А, Вальс, это худшее это... место в Хеле. Хель-хель. Вижу корабль. Сядем на него. Так, подожди. Вот. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных Но ты вырвал у него сердце и вот не здесь Надо же, как все повернулось <свист> <свист> А, даже так, да? А если ты сейчас пойдешь ко мне, а потом сын тебе даст... блять, даст приз... А как это блоки? Как это? А, спасибо большое Ладно, на этом будем заканчивать, дорогие друзья Сын <свист> Что не ты, блядь? Все, нахуй. Так, ладно, ребят, вот мы около корабля, вот так вот и закончим. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Также скажу, наверное, попозже, в следующей серии, все-таки скажу, все-таки, значит, это не последняя. Ну, я же сказал, что будет битва с боссом. Ну, такая себе, конечно, битва. Мне дали хилок, блядь, а я с ним даже в целом не подрался. Значит, с ним еще будет встреча, и как минимум здесь. Может... Может быть, даже следующая серия последней. Так что подписывайся на канал, ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки, всем. Пока-пока.